Всем привет! С вами Михаил и Компьютерная грамота. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить изображение для интернета. Вы рисовали проект, у вас есть обилие слоев, готовое изображение, которые вы хотите разместить на сайте. Первое, что нам нужно сделать, это на всякий случай сделать копию нашего проекта в формате Крита. Для этого мы нажимаем меню «Файл», «Сохранить как», добавляем какое-нибудь название, допустим «Copy», нажимаем «Сохранить». Чтобы у нас ничего не поменялось, мы работаем с копией документа. Далее мы объединяем слои. Делаем мы следующим образом меню слой, сведение изображения, либо сочетание клавиш Ctrl, Shift, E. Теперь у нас всего один слой. Также следует преобразовать цветное пространство изображения. Меню изображения преобразовать цветное пространство изображения. Если вы рисовали, с 32 битами, либо бы 16 то стоит опуститься на 8 бит. В принципе, по умолчанию чаще всего у вас и так будет это значение, но имеет смысл иногда убедиться, что это так. Автоматически выбирается соответствующий профиль по умолчанию. Если выбран другой, то можно поменять из списка. Выбрали, поменяли, нажали «Ок». Если это был не просто проект, который вы рисовали, а какая-то картинка, допустим, в вашей фотографии, то эти два действия чаще всего вам просто не потребуются. Основное действие, которое нам нужно для сохранения картинки в интернете, это меню Изображение изменить размер изображения. Что нам нужно здесь прежде всего усвоить, что ширина и высота у нас меняются по... Галочки «Сохранить пропорции» мы меняем что-то одно, второе значение меняется автоматически. Это очень удобно, чтобы у нас не деформировалось изображение. Для интернета чаще всего достаточно большую сторону сделать в размере 1200, либо меньше. Вбиваем размер по большей стороне, вторая меняется автоматически, нажимаем «Ок». Изображение изменилось, можно его сохранять. Сохраняем и через меню «Файл» «Сохранить как». В качестве формата вместо «Документ Крита» выбираем либо JPEG, либо PNG. Также при сохранении рекомендуется к названию вашего файла добавлять размер, допустим, по ширине, который вы сами установили. Имя файла, размер, кнопка «Сохранить». В новом окне нам предлагается выбрать вариант сжатия. Соответственно, чем сильнее у нас сжатие, тем это скажется на изображении. Меньше оно будет весить. Нажимаем «Ок». Можем пробовать в разных сжатиях и смотреть, как будет сильно ли меняться качество при этом. Часто для интернета требуется сохранить в нескольких размерах для разных целей, поэтому не стесняемся, снова заходим в изменение размеров. Допустим, чтобы сделать нам какую-нибудь превью картинки, делаем маленький его размер. И также сохраняем. С указанием уже другого размера, чтобы нам потом не запутаться между нашими файлами и легко их было отличить один от другой. Если мы сохраняем в формате PNG, то тогда у нас появляется также возможность сохранять прозрачность, если она у нас есть. Для этого существует чекбокс «Сохранять альфа-канал прозрачность». В данном случае у меня прозрачности на изображении нет, поэтому опция мне недоступна. Но если бы было, были области с прозрачностью, то смотрите, чтобы чекбокс был отмечен. Иначе у вас будет вместо прозрачности просто белый фон. Ну, либо тот другой какой-то, который указан у вас здесь. Это если речь идет о какой-то картинки, нарисованные нами. Аналогичным образом можно загрузить любую сделанную нами фотографию ранее, убедиться, что у нее всего один слой, в принципе, их не может быть несколько. Изображение у нас, как правило, по умолчанию в глубине 8 битов, нужный нам профиль. И просто меняем его изображение, изменить размер изображения. Делаем его нужного нам размера. Максимально по ширине я предлагаю сделать 1200. ОК. OK. И сохранить. Файл сохранить как. Для сравнения. Сейчас мой файл оригинал весит 3,7 мегабайта. Я сохраняю его в уменьшенном размере в формате JPEG. Выбираю сжатие 84%. Нажимаю ОК. OK. И проверяем. Оригинал 3,7 мегабайта, уменьшенная копия 335 килобайтов, то бишь больше, чем в 10 раз мы его уменьшили. Если вдруг размер сохраненного изображения все еще кажется вам слишком большим для размещения сайта, то можно воспользоваться дополнительными сервисами. Например, бесплатный проект PNG Guantlet – это бесплатная программа, которая позволяет нам PNG-файлы автоматизированно